Хотите послушать эту песню? Бог, ты Хотите послушать эту песню? Не, не, не, не, что это? смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, ты не не ты чего мне Если что, я миломан. Я не могу. Вот этот звезд, он просто... Шодоврали Это что ли? Это что Это что ли? Это что что ли? Это что ли? что ли? показалось, что ли? Это что что Это